Написано для как раз вот такого танцевального альбома Плотник 82, который я самого, самого первого в 2013 году я его записал. И эта песня, она вот для такой была написана стилистике. И, честно говоря, я ее под гитару особо никогда не исполнял. А тут вот так получилось, что в этом году э, мы весной с Александром Савиным поехали в тур. И... Когда мы поехали, мы поняли, что просто ряд песен, ну, на которые мы как бы всегда делали какой-то упор в концертах, там вот они были такие даже, можно сказать, основные, мы их просто не можем сейчас петь, потому что ну вот как-то все настолько изменилось, что они как-то звучат нелепо, на мой взгляд. И мы решили что-то придумать и какие-то старые песни, может быть, реанимировать и как-то по-новому их сыграть, спеть. И вот эта песня, она как раз стала вот такой. Пусто внутри Мы колеса, в которых давно перепутаны спицы Жизнь штука такая, что с каждым может случиться И если не можешь согреть, то хотя бы гори Пусто внутри, Отражаемся сами в себе, позабыв друг о друге, кружимся в этой вселенной, как в замкнутом круге, И лишь на поворотах сердечной срывается ритм Пусто внутри. Пусто внутри, в какой-то момент небеса расцветают узором, Весна оглушает своим безупречным террором. Она теперь словно сплошной наркотический трип. Пусто внутри. Пусто внутри мы в ней, как пропавшие без вести чьи-то солдаты, Стертая память и сердце с просроченной датой. Остановись и попробуй в него посмотри. Внутри Падает снег или пепел, летит с папиросы Все очень понятно и многозначительно просто Но вечным вопросом растет во мне ядерный гриб Самое время поставить бы точку. Но пока я пою, ты тихонько со мной говори. Где-то внутри, где-то внутри. Спасибо.